и выключение двух источников освещения из трех мест. Эту задачу я решал при помощи двух двойных проходных выключателей и двух перекрестных выключателей, объединенных в двойную рамку. Схема подключения очень простая. Это две параллельные линии, каждая из которых состоит из двух одиночных проходных выключателей и одного перекрестного. Эта схема имеет один большой недостаток. Выс высверливание дополнительного отверстия под одинаковый перекрестный выключатель. Клиентам была поставлена задача поставить двойной перекрестный выключатель в одно отверстие. Я решил эту задачу с помощью итальянской фирмы Batacino. Переключатель состоит из четырех частей. Пластиковый суппорт, два модуля переключателя и рамка. Собирается очень просто. По стоимости получилось немножко дороже, чем два одинарных переключателя веко. У меня составила разница порядка 10 долларов. На экране вы видите, как работает двойной перекрестный выключатель, установленный в одну коробку фирмы Батачина. У фирмы Баточина существует множество цветов и оттенков рамок и клавиш выключателя. Я взял черный цвет с точки зрения экономии, так как он был акционным. Как вы видите, схема аналогична предыдущей. Только вместо двух перекрестных выключателей стоит двойной перекрестный выключатель, который поместился в одно отверстие.